Доброго всем денечка сегодня купила я кальмара и решила сварить его сделать салат я не знаю все ли знают перед тем как варить кальмар его надо почистить Видите, у меня такой большой такой большущий у меня вот чистится он очень очень хорошо Видите, так. чистенький такой кальмарчик будет когда я буду варить тут вот шкурка она должна сняться обязательно. Снимается хорошо, быстро оно. И после этого уже поставлю варить. Хочу сделать салат с кальмарами. Очень он низкокалорийный, скажем так, белковый. Ну, полезный очень для здоровья. Кальмары я люблю. Варить его надо недолго, очень быстро. Буквально минуту варить. И мягкий, вкусный кальмар будет готов. Вот видите, как очень хорошо убирается пленка очень быстро все вот сейчас я взяла большого кальмарчика для того чтобы сварить за раз и сделать салат вот внутри тоже убираются все внутренности у него эти какие там всякие бяки все уберу еще должно быть такой ага, вот видите какая косточка сейчас я сполосну все это вот прям чистый кальмар большой я поставлю варить это буквально за минуту варится очень быстро для того чтобы он не был грубым и жестким кальмар такой красавчик получился сейчас поставим его варить я поставила сотеньки в воду положил пару лаврушечек Сейчас, как только вода закипит, я буквально на минуту опущу туда кальмар и выну. И покажу вам. Вода закипела, и я опускаю кальмар в кипящую воду буквально на минуту. Ждем закипания, и кальмар готов. Буквально минуту долго варить не надо кальмар. Он будет жесткий, такой резиновый. Это как раз то, что надо. Вы можете добавить сюда любые специи. Я добавила так для привкуса лаврушечки. Можно черный перец, в зависимости от того, как вы любите. И через минуту я вынимаю. В готовом виде кальмар выглядит вот таким образом. Такой привлекательный, розовенький. Я хочу сделать из него салатик. Готовила все составляющие для, для салата с кальмарами и ананасами. Ну, как дополнение к ним, конечно... Нужны еще такие ингредиенты, как яйцо, 50 грамм сыра и кукуруза, грамм 100. Я люблю брать ананасы колечками. Сейчас я режу ананасы на кубики, измельчаю на крупной терке яйцо. продукты все я подготовила, измельчила и в блюдо и перемешиваем. Все такое желтенькое, нарядненькое, веселенькое, солнечный салат, солнечный салат и заправляем майонезом. Буквально две столовые ложки достаточно будут. Салат с кальмарами и ананасами, я уверяю вас, это очень вкусно, нежный, ненавязчивый вкус, вам обязательно понравится. К тому же он низкокалорийный. К новогоднему столу такой салатик вас порадует и ваших гостей. Сделайте, попробуйте, вам понравится. Мир вашему дому!